Теперь следующие клиенты, которые начинают быть доступны, вообще вот эти ребята, которые нужна скидка, нужно срочно в последнюю минуту и готовы переплачивать. И vip это те люди, которые в меньшей степени встречаются на обычных ресурсах, таких как доски объявлений и просто там по рекламе прямой, по баннерам, по расклейке, потому что это люди все-таки, у которых есть деньги. Для них более ключевое получить то, что они хотят, чем сэкономить на самом деле. И вот vip -ы. Они тоже будут, на что жаловаться, какие у них возражения? Они будут жаловаться на качество, всегда, 100%. Они будут жаловаться на эксклюзивность, что «Ой, в Дубах есть лучше, а в Черногории мы были вот это, вот это». Кто когда-либо работал с випами, поставьте пятерочки, кто вот это вот слышал. «А вот в Черногории, а вот в Италии мы за эти деньги можем купить». И вот они постоянно говорят о каких-то объектах недвижимости, которые ты даже не видел, и поэтому не можешь нормально как-то побороть эту ситуацию. То есть, глупо же бороть, когда а, человек говорит, ну, вообще-то это дороговато. VIP стоит в квартире за 50 миллионов рублей и говорит, ну, вообще-то это дороговато. И ты стоишь, а с чем сравнивается? И он говорит, ну, вы знаете, в Эмиратах вот мы жили в апартаментах, которые нам предлагали купить, тоже за 50, и они были больше. И ты в тупике, потому что ты не был в Эмиратах, и ты не знаешь, в каких апартаментах они были. Бороть не вариант. То есть, еще хуже, знаешь, как еще глубже копаешь себе могилу. Поэтому... Как-то по-другому же надо улаживать это возражение, это дорого. Они тоже говорят, что дорого. Они говорят, ну, качество могло бы быть лучше, ну, конечно. Слушайте, в Челябинске, конечно, за такие деньги, вот в Италии за такие деньги можно купить целую виллу. Типа это не эксклюзивно, качество не очень, еще и дороговатка всему прочему. Вот позиция ВИПов. Есть? Сами агенты такие бывают. К сожалению, не было такого опыта. Ничего, Галина, сегодня досидите до конца, и я уверена, что вы ну, приблизитесь к этому. То есть, вам, знаете как, вы сегодня получите более крутую удочку такой спиннинг, на которой можно поймать рыбку пожирнее. Вот. Ну и, соответственно, может, возможно, поменяете то озеро, в котором ловите. Так вот, смотрите, какой момент интересный: качество, эксклюзивность, сервис дорого, но дорого это не важно. Они всегда покупают самое дорогое. Вот самое тупое. Что может сделать агент, это начать, допустим, предлагать ему квартиру дешевле. Вот он стоит в самой лучшей квартире, например, в городе Челябинск. Допустим, она стоит 50 миллионов рублей. Это какие-нибудь апартаменты на самом высоком этаже с видом на весь город. И, ну, это самая дорогая квартира в Челябинске. Она необоснованно дорогая для Челябинска. И вот он стоит и говорит, ну, дороговато. И он говорит, а давайте спустимся пониже, там есть за 25. Все, потерял сделку. Те, кто не понимает сейчас почему, Объясняю. Смотрите, этот человек, опять же, он жил так до вас, после вас, это его образ жизни. Он поэтому и зарабатывает свои бабки, чтобы иметь уникально, вычурно дорогие вещи, которые не могут себе позволить другие. Для него вот возможность, почему бриллианты стоят дороже, чем стекло, потому что оно редкое. Ну, бриллианты реже. Ими могут обладать на планете не все. Именно поэтому они имеют такую ценность. Почему человек может купить машину, например, да, ну, в среднем машина там за полтора-два миллиона рублей может выполнять все функции, которые вы от нее можете хотеть. Ну, если вы не пытаетесь, например, там гонять на каких-нибудь там Феррари там суперскоростью, да, то есть обычные бытовые потребности она закроет. Но почему есть люди, которые покупают какие-нибудь Гелендвагены там в особенной комплектации за 25 миллионов рублей? Почему? То есть, они хотят что-то настолько лучшее, настолько очевидно недоступное большинству, и поэтому они это покупают. Конечно же, есть куча аналогов дешевле. Ну, то есть, на каждую, допустим, премиальную машину у японцев есть аналоговая машина сильно дешевле. Но почему они покупают премиальную машину сильно дороже, хоть которая по функциям примерно та же самая? То же самое, когда человек покупает супердорогую квартиру, мы не можем ему предлагать дешевле, он не купит. То есть вы только возьмете и потеряете этого випа. Поэтому образ действия такой, который вы используете с другими клиентами, бизнес-сегмента или эконом-сегмента, с vip сегментом не работает. Самый лучший способ улаживания такого возражения, когда он говорит, ну и вообще-то дорого еще. Слушайте, понимаю, дорого. Именно поэтому вы здесь и стоите. Именно поэтому все в городе хотят эту квартиру, а вы вот сейчас раздумаете, покупать или не покупать. И когда он говорит, а вот в Черногории можно было бы было лучше, и это не эксклюзивно, что для него ключевое, вы говорите о том, что да, я не была везде, где были вы, и, возможно, это явно не лучший объект который из тех, которые вы видели. Но вам же нужна квартира именно в Челябинске, и это лучшая квартира в Челябинске, о которой мечтают все, включая, мне кажется, нашего там, мэра или губернатора. А можете себе позволить ее только вы. Ну что, пойдем познакомиться с документами, изучим, посмотрим условия оплаты, и вы ведете его. То есть там вообще не улаживается возражение дорого. Вот если вам попадается такой клиент, а его еще надо сделать усилия по рекламе, чтобы поймать этих клиентов, но если вам такие попадаются, просто попробуйте сказать ему, дать подтверждение, сказать, да, это дорого, это, черт побери, очень дорого. Или когда я я очень часто даю подтверждение людям, что ну, он мне говорит, там, ну, вообще-то это дороговато, там, для Геленджика, например, квартира там за 37 миллионов там, 120 квадратных метров. Я говорю, я вижу сколько сколько стоит ваша обувь, и это очень дорого. И дай бог, чтобы у меня была возможность приобрести своему супругу такие же ботинки, как у вас. Я видела вашу машину, на которой вы приехали, и это очень дорого. Именно поэтому я вам показываю квартиру, которая единственная в городе может вообще вас заинтересовать. И она стоит, как вы любите, очень дорого. И вы удивитесь, что этот человек расплывется в улыбке, и вы скажете ему, пойдемте там, к застройщику или к собственнику познакомиться с документами, и он пойдет. А если вы начнете пытаться ему показывать, квартиры дешевле, или, хуже того, пытаться бороть это возражение объяснять, почему недорого, все, вы потеряли сделку в большинстве случаев.